В супермаркетах Валенсии, естественно, можно найти много мороженого из арчаты. Это местное производство, естественно, валенсийское. Какое оно еще может быть? Это в таком виде есть. На палочках. Производители все разные, но это все валенсийские. таких есть огромных банищах. Литр Е80. Надо видеть еще больше литра гранулированные арчаты. И также много ее и в цитропаках, какой только нет. Пластиковые за счет вот вот в таком виде арчата в тетрапаке. Это Меркадон уже стоит евро. А вот напиток из чуфы, казалось бы, то же самое, но это единственная разница, что без добавления э, сахара. И вот в маленькой расфасовочке есть по 0,33, по евро 60.